Рассмотрим заполнение основной группы реквизитов документа. Поле «Организация» заполнено по умолчанию. Здесь отображается организация, для сотрудников которой формируется график отпусков. Поле «Дата» по умолчанию в поле отображается текущая дата, установленная на компьютере. При необходимости дату можно поменять. Для этого нажимаем на кнопки с изображением календаря и устанавливаем необходимую дату. Поле «Номер» является неактивным. После записи документа программа автоматически присвоит номер документу. Поле «Документ утвержден» при составлении графика отпусков «Заполнять не нужно». При нажатии на ссылку «Подписи» отображаются поля для указания лиц, которые будут отображаться в печатной форме графика. Это поле «Руководитель», «Должность», «Руководитель кадровой службы» и «Должность». Эти поля заполняются автоматически, но при необходимости значение полей можно поменять. Для этого нужно нажать на кнопку «Выпадающий список», затем на ссылку «Показать всю», в строку для быстрого поиска ввести фамилию руководителя» затем выделить его в списке и нажать кнопку «Выбрать». Аналогичным образом можно поменять значения в других полях. В поле «Комментарий» указываем дополнительную информацию, например, наименование подразделения, для которого составляется график отпусков. Поле «Ответственный» заполняется по умолчанию, в нем отображается значение текущего пользователя.